Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем проходить сюжетную линию в империон Galactic Survival версии 1.5. Всем приятного просмотра. Добрались мы до базы Полярисов. И сейчас нам нужно поговорить с кем-то из охранников по поводу человека, которого мы ищем. Так, здесь на базе довольно-таки... Хорошо пролагивает так медные залежи конструктор прототивный это наши точки ну, давайте поговорим с офицер так здесь бур можно купить за 651 у меня такого количества денег нету так, заряд бура, средняя броня. Так, житель. Так, что-то он там нам рассказывает. Полярис. Вот, стражник полярисов. Ну, смотрите, бронька довольно-таки интересная. Так, вали отсюда. Что ты хочешь? Быстрее Поговорить с командиром станции... Ха-ха! Конечно! Ты и остальная... Это чертовая планета! Кто ты, по-твоему, такой? Не трать мое время зря! Доктор... Мандер э, Послал меня... Итак, доктор послал вас! Замечательно! Тогда я лучше свяжусь с комитетом и объявлю о вашем прибытии! Трубами и фанфарами. Делать похож на идиота. Убирайся с глазми. Или я. Я о. Мне звонят. Кто это будет? Возможно, кто-то с хорошим советом выгнать вас с вокзала или сразу арестовать. Лучше ответьте на этот звонок эх, похоже вы сказали правду простите, дела становятся немного грубыми, последние дни есть, так и есть нас слишком мало, чтобы защитить святилище в любом случае видишь лифт позади меня? поднимайтесь на один уровень, потом направо торопиться карвер вас ждет спасибо так, лифт позади вас, походу вот этот лифт так, подняться на один уровень. Ну. Так, походу сюда. Потом направо. Ну да, командование. И здесь, скорее всего, есть вот этот вот командер-карвер. Здравствуйте, сир Слышал, что доктор посылал вас. Майк, простите, в чем причина того, что он недоступен лично? Он хотел, чтобы я принес часть его оборудования. О нет, только не это. Гоша, я не его личный секретарь, к которому он может послать своих... Миньонов, Я командир. Это долбанная станция в окружении. Ах, забудь об этом. Пожалуйста, вернитесь к лифту и на один уровень выше. Найдите его помощника Козеля. Где-нибудь наверху. Он управляет оборудованием доктора. Пока вы это делаете, скажите ему, что он позаботится о том, чтобы на этот раз здесь ничего не осталось. Ну, Спасибо. Так, еще на один уровень подняться нужно. Так, лифт вот здесь, насколько я помню. Так, здесь никакого доктора, по всей видимости, нету. Понял мне, что на улицу выпхали. Давайте еще поищем. Так, скорее всего, он вот здесь нет. Или да? Да, агент Казель, вот он. Доктор Мандер послал вас принести мне несколько драгоценных подарков, настолько ценных, что он подарил их чужому человеку. То, что вы носите с собой, может быть ключевым элементом для понимания того, что здесь происходит. И. Не беспокойтесь, с ним все в порядке. Команда эвакуации подобрала его. Вернемся к теме. Что насчет этих данных, которые его так взволновали? Сделайте отчет о космических аномалиях. Хм, он, они зашифрованы, потребуется время. В мере безопасности, знаете ли. Наши друзья Зирок смогли даже не иметь понятия, кого они держали в своих грязных руках. Что-то еще? Обещанная информация о выживших в операции Феникс. он это обещал действительно спаситель или нет думаю это уже слишком чтобы просить секретную информацию у нашего юного знакомого не так ли считать кроме того я не могу сообщить вам эту информацию но может быть вы пытаетесь убедить меня в том что я могу доверять вам и увидим что я смогу сделать как это звучит имеем дело как то так очень мило слушай я был в контакте с когтем по имени кайдан не знаю на далекой планете не здесь на далекой планете которая использовалась вашим народом а также насколько я знаю мы оба ищем технические артефакты спрятанные в старых погребальных камерах они уже нашли кое-что на этой планете и вот проблема я говорю, был использован, потому что Xerox атаковали этот сайт, и я не уверен, что Акайден и остальные выжили. Пока что найденные ими артефакты недосягаемы, и я боюсь, мы не можем дождаться, пока мы, возможно, сможем встретиться снова. Вечно Вещина... Дела накаляются, а время бежит быстро. К счастью, на этой планете рядом с святилищем есть погребальная камера. Она похожа на тот, что на тренировочной планете. Конечно, мы не можем просто пойти туда. Это наверняка разбудит войска Зиракса. Они уже смотрят на, наши... на нашу деятельность с некоторым подозрением. Итак, сделка. Иди в погребальную камеру и принеси мне технические артефакты. Потом поговорим еще раз. Ну, кажется, это выполнимо. Итак, значит нам нужно найти какие-то данные и принести их этому козелю. Так, спуститься здесь можно будет. Надеюсь, что да. Спустимся вот так. Значит, в этой стороне у меня находится мое парящее судно. И нужно вон грибальную камеру. Она 600 метров отсюда находится. И, пожалуй, что парящее судно я оставлю, а поеду на мотоцикле. Так. Интересно, смогу я отсюда выехать на мотоцикле или нет. Ну, выйдем сюдой. Сюда. Хорошо, что эта камера хоть недалеко находится, так новую техни... точку интереса обнаружил. Мне в комментариях писали, чтобы я разжился деньгами и купил здесь у полярисов бур, так, это уже что такое? Но насколько я вижу, бурт здесь довольно-таки дорогой. Так, давайте немножко еды подберем. Наверное, поставлю в аварийный конструктор, чтобы она перерабатывалась. Медикаменты у меня в целом есть. И кстати, да, мне в комментариях еще писали, где можно найти ядро на Хейдельберге. Так, это оно. Я ощущаю пауков. Ну, что-то вроде того. Так, скорее всего, здесь придется немножко повоевать с паучками. Так, вот еще еда. Там я еще цветочек видел. еще несколько шоколадок давайте поставим энергетический батончик даже а не шоколадка и я так понимаю это все мы подобрать не сможем или сможем смотрите можно так природный стимулятор фрукты надо будет здесь отметочку поставить чтобы можно было собирать это все Или, может быть, после выполнения этого квеста я уже не смогу здесь ничего собрать. Так, пока собираем все. Если что, можно будет потом обратно высадить какие-то... Так, а что здесь красное было? А. Понятно. Так, здесь где-то должны быть паучки. Аппаратник Феникс. Так, еще стимуляторы. А он и сама погребальная яма, скорее всего. Так, знаете что? Я, наверное, опущусь туда сейчас с дроном, посмотрю, что там происходит. Так, тут вроде бы чисто. И тут как бы тоже. Ну, на два уровня можно спуститься. Так, пролагало, значит на меня сейчас что-то будет нападать. Так, кто где... Ладно, пускай они там пока себе шипят. Так, сейчас нужно посмотреть, что дальше происходит. Так, он внизу вижу, есть какие-то контейнеры. Так, зайти посмотреть в них возможности нету. И здесь какая-то еще пещерка есть да это конечно хорошо но я не верю что будет это все так легко и скорее всего я сюда уже запрыгнуть не смогу если здесь нету никаких лестниц вот один получил Эть, эть. минус так минус еще один паук еще один либо два так что там еще вот мелкий паук Детеныш, смотрите, детеныш, а как больно он кусается. Насколько да же вас тут? Мелких пауков здесь довольно много. Так, из них что-то подобрать можно будет. Да, что-то можно. Даже мясо есть. Так, еще вот мелкий бегает. Надеюсь, что это все. Так, есть кроватка. Специи. Так, еще мелкие паучки. Один где-то ушел. Так, еще один большой остался. Оп, оп. Так, еще один большой тоже сдох. Сейчас проверим, что там в контейнерах есть. мясо тут ничего алкоголь предметы роскоши так это мы забираем может быть как-то пригодится Тех, техноартефакты так очевидно дни не исторические давайте вернемся и получим несколько ответов от Казаэля а я предлагаю еще посмотреть, что здесь можно найти. Так, еще какие-то растения есть. Так, здесь паучки. А ну, так. Было бы хорошо какой-то гранатомет туда запулить. Гранатку какую-то, чтобы массово их перебить. Ну, на штурмовую винтовку у меня довольно много патронов. Смотрите, 860. Так, штурмовой можно пострелять. Так, здесь наверх я не выберусь. Скорее всего, придется где-то друбить. Так, в корзинках есть еще какая-то еда. Мне кажется, что нужно будет вот сюда выбираться. Сколько у меня, кстати, на дробовик патронов осталось? 19 штук. Ладно. Так, со штурмовой, конечно, паучков бить, это такое себе удовольствие. Грибы. А вот еще один паучок. Так, здесь мясо, давай, забирай. Не знаю, было ли там что-то. Так, в контейнере. Это я контейнер подобрал. Так, вот еще корзинки есть. Еда. У меня есть растительное волокно, но его мало. На бинты мне по-любому не хватит. И давайте попытаемся как-то выбраться отсюда. Так, этот камень еще нужно как-то подвинуть, скорее всего. А, или выше нужно прыгать просто. Да, трачу бесценные патроны на дробовик. Нужно было бы взять их немножко побольше. Вот тот контейнер мне даже как-то нравится. Он, скорее всего, загнулся. Так, второй паучок. Вот я третьего еще наблюдаю. А еще есть. Да, вот еще один. Ну, этого ждет угощение из дроби. Так, скорее всего, еще здесь какая-то парь лазит. Смотрите, сколько я уже всего интересного пособирал тут. еды здесь оказалось довольно таки много надеюсь мне хватит места чтобы забрать все свои вещи которые я хочу отсюда внести так энергоячейка лазерная винтовка давайте это все разбросаем да хотя бы энергоячейку забрать что из всего этого можно оставить Нужно как-то запомнить, что здесь есть пентоксид, и потом в будущем его отсюда забрать. Так, здесь у нас есть еще какой-то паучок. А ну. С мясом. Так, интересно, здесь какой-то выход есть, или это просто место где можно полутаться скорее всего место где можно просто полутаться а ну здесь больше нету ничего пока вроде бы я этого ничего не наблюдаю хм. куда же дальше? Друзья, скорее всего, я сейчас выход поищу за кадром. Так, не буду я тратить больше дробь. Поищу я выход за кадром, и потом, когда найду, я вам покажу. Вот я нашел здесь такое местечко. И здесь получается на втором этаже есть тоже. Такой карманчик, и этих, этих кармашков здесь довольно много. Там я уже побывал, пауков я перебил. Так только обратно не могу туда запрыгнуть. Здесь есть еще вот такой вот контейнер. Здесь у нас неодимовый слиток. И импульсная винтовка К2. Я, наверное, возьму импульсную винтовку. А вот штурмовую я выброшу. Все равно они стреляют одними и теми. Все равно они стреляют одними и теми же патронами. Так, здесь вот можно сюда подняться. Там даже паучок какой-то прыгает, бегает. А ну. Пускай себе бегают. Так, паучки уже попрощались с жизнью скорее всего сюда я не заберусь а ну да и так тоже не получится а если так есть какие-то ступеньки вот сбоку так тут еще какой-то проходик есть но я все равно сейчас хочу вот сюда забраться. Здесь меня ждет вкусное сочное мясо, которое я хочу забрать. Так, теперь мы можем прыгнуть вот сюда. Все равно я возьму дробовик. Он в ближнем бою будет немного поэффективней. Так, здесь куча мелких. Ну, хотя бы с этой штурмовой винтовкой их можно немножко перебить. Импульсной винтовкой даже. Так, забираем мясо. Что-то мне кажется, что мне придется еще сюда вернуться. так хм. здесь наверх можно выбраться вот еще куча мелких М -м -м. так еще бит. драться пытаются ну И бегать так в этой комнате я, скорее всего еще не был надеюсь я по кругу не брожу так мясо что у нас тут удобрение Эх, чтобы мне отсюда выбросить. Здоровье, минус 5, сытность. Зато его, надеюсь, можно будет хорошо продать. Так, вот здесь еще можно выпрыгнуть. Кстати, можно еще покушать. Ну, наверное, так и сделаю. Смотрите, уже 31 кусок мяса я насобирал. вот сюда и что дальше и вот наверное уже сам выход давайте точно в этом убедимся да это уже выход Но эти растения уже соберу немножко попозже Нужно будет на карте запомнить, где это место на находится. Так, Damage Hoverbike. Нахуд я его сохранять не буду. И здесь давайте просто ну, назовем эту отметку как-то могила. хорошо отметка остается в любом случае я потом смогу к ней вернуться и буду знать что там в могиле можно еще какое-то оружие раздобыть там пентоксида довольно много было его оттуда по-любому нужно забрать и кстати нужно посмотреть что там уже у меня с уровнями будет ли возможность у меня собрать и экстрактор Командующий, я предлагаю не бояться этого агента. Столкнувшись с ним, со своими мыслями могут быть рискованными. Предлагаю поиграть в его игру сейчас. Ну давай, а Аида, поиграем. Так, здесь, по-моему, еще в как было что-то интересное. Ну, это у меня по-любому уже не влезет в сумку. Так, руки, наверное, освобожу. По-моему, насколько я помню, третий этаж нам нужен. Так, это второй. И третий. Вот сюда. Ну давай, казаль, поговорим. привет мой друг. Итак, вам удалось что-то найти, рассказать про апсерв обсерваторию хм, кажется за этими артефактами находится кто-то другой но почему они их оставили для меня это не имеет смысла вы нашли человеческие останки что-нибудь осталось выпивкой кольцо с бриллиантом ой подождите это кольцо которое ты нашел не только кольцо когда я не ошибаюсь он принадлежит члену семьи Эбисал. Семье Эбисал. Да, интересно, правда, что они здесь сделали? Как известно, Эбисал влиятельный дом Зиракс Империя. Империя нынешняя императрица Империи одна из них. Их обычно не замечают так далеко от родных миров Зиракса. Может кто-то украл это кольцо и снова потерял его в гробнице? Хм. Может быть, не уверен, что за Ксену. Гасти, Радос, Серду и Эпсилон в настоящее время готовы. Вы покидаете их территории на минуту и в следующий раз стучите в их дверь. Кто-то другой главный. Последний раз я поговорил с моими контактами. Вроде, вроде было что-то. Вроде бы что-то происходило за занавесью. Что-то большое. Контакты. Не уверен, что я должен делиться этим, но вы дважды доказали, что вам можно доверять, по крайней мере, немного. Итак, ходили слухи, что, допустим, для императрицы дела усложняются. Слухи о бунте, бунт за кулисами и более серьезные вещи, угрожающие империи. И учитывая, что были Эбисал или, возможно, кто-то неизвестный, но, возможно, связанный с Зироксом в этой гробнице в поисках артефактов, эта угроза, похоже, не тот крель, который начал бросать вызов Зираксу. Может, наследие? Хм, вы, кажется, уже слышали об этом слухе. Надеюсь, это останется слухом, иначе мы были бы настоящих больших неприятностях, если те старейшины когтя правы и их пугающие сказки на ночь станут правдой? Собственно, я не знаю, что происходит, но я сообщу об этом моему контактному лицу, что эмблема дома Эбисов была найдена в этой системе. А как насчет выживших после операции Феникс? Отправляйтесь на орбитальную торговую станцию, когда закончите работу, которая привела вас на эту планету. Получить себе корневое пиво, сядьте в баре Sky Ice и наслаждайтесь видом. Я доложу своей организации и посмотрю, что я смогу сделать для вас. Вы меня уже убедили, и я теперь попробую убедить моих руководителей помочь вам. Это не займет много времени, я надеюсь. И последнее, но не менее важное. Вы помогли мне и спасли доктора Мандара. Я подарю вам один из наших базовых телепортов. Поместите его на свою базу, но убедитесь, что у вас достаточно генераторов для его запуска, чтобы он не, взорва... чтобы он не разорвался. Так и будет соединяться со святеющими. Вы можете прийти сюда, не идя пешком или не садясь за руль. Ах, э, раньше я забыл. Не уверен, что может или это помочь, но я обнаружил сбитое малое судно. Флот операции Феникс рядом с гарнизоном Зиракс на этой планете. Вы можете использовать секретный телепорт позади этих ящиков. Вы попадете на скрытую смотровую площадку. Оттуда вы сможете найти небольшое судно с детектором. Приготовьтесь к патрулированию Зиракса. Надеюсь, вскоре снова с вами поговорить. Удачи. И вам. Так. Что-то у нас тут новое начинается. Теперь вы можете попробовать два возможных направления. Первое. Используйте секретный телепорт за грузовиками... За грузовыми контейнерами в комнате, где работает агент Козель. Найдите малое судно и, и спаситесь с ним. Второе. Вернитесь на свою базу или в лагерь. Установите телепорт и сначала улучшите свое снаряжение, так как мы можем столкнуться с большим количеством и лучше экипированными войсками Зиракса вокруг своего гарнизона. Так, с этим согласимся. Значит... тут есть получили еще один постер хм, я думал эти артефакты они заберут так съедим солями они нам не нужны так телепорт за спиной у доктора за ящиками скорее всего вот он так или может быть мне дали еще какой-то телепорт так а ну поговорить опять с доктором а уже поговорить нельзя ну тогда друзья я буду наверное отправляться к себе в лагерь выброшу весь вот этот хлам так энергоячейка заправлю ими свою базу и потом уже будем думать что делать